М, прикольно. Так, ну ч, мясо? Или как? Или в жор давай в жертжопаль, ч? Алло? А, так, ч? Куда летим? Блять, ты, сука, пистюн. Давай. Я хотел в джор но мы пролетели. Так, свечка, капитали. Ч? Следующий катки слетаем. Ну, давай с Давай там со стопку. Мясо или, или как? Или с Мясо, да. Давай там на мою метку мы там давно не были. Окей. Okay. Так, ч потим? Что-то нихуя непонятно. На фкшников что-то дохуя упало. Так, ебать народу, блядь! Путаться да, да, надо. Я вот что никого ни хера не увидел, но только смотрю, ебать тут толпа. Ебой. Блять, рюкзак, броник, меня, где все? оружие, блять. Блять, у вторых броников дохуя. Да Заебись, семерки, коряк, твою ж мать. Блять, коряк. Че за пидес. Блин, scar, я пожалуй дробаю. Ну, хорошо был nice. Хуя. Ты? Да. Nice. Ух ты, блять! Пидорас. У меня нормальное оружие не коряк это ебучий. А мне тут пришли. Hello. Ты ч, дебил? Минус один. Ты нам эта помощь не нужна? Ну пока нет. Хе -хе. А, он скориком был, лошара. Что он еще был какое-то? Я вообще так наизи. Иди сюда, тут вторый пиздец, тут вторых бронников просто миллиард, блядь. Просто пиздец да, вторые броники валяются. Нихуя больше нету у меня, вторых... у меня тоже второй, у меня бы рюкзак. Ну тут есть, тут есть вторые рюкзаки где-то валяются, тут где-то поищи. Я аж хочу уже тут найти зайти. Да вот, вот у меня лежит, вот я сейчас стою, у меня второй рюкзак. А ты херза, где вроде? А, нет, хер не хер за. Сейчас я уже дойду. Да, здесь ничего вообще, кроме коряка. Просто коряк и все. Вот еще на трубе второй, рюк... Второй, рюк... второй рюкзак. Иди сюда, вот сюда, иди. Иду, иду, иду. Тут одни карики, блядь. Сюда. Два карика лежите, все во всем, блядь, им еще мангарит. Все, пошли, надо что-то искать. У меня оружия нету ничего, кроме коряка Карик, блядь, без специалов. В моем В этом... доме дробовик. Был. В этом офисе как тут? Я же сказал, дробовик был. А, окей, дробовик сойдет. Где-то, я не знаю, где, но на это еще. для на трупе коряк Ч ⁇ здесь одни карики, блядь? Не знаю, не знаю. Ух ты. Прикрой плес, чтобы я тут не соснул. Блять, они сваляли. Ух ты и ногами. Тут второй рюкзак лежит, кстати. М-ка лежит. А патроны ты забрал, да? Да, да, да. Да. один! Сколько здесь коряков? Что за хуйня? Я сказал тут 500 коряков и бля. Где дробовик ты сказал? Нет тут нихуя. Дай скидам хотя бы 30 патронов на М-ку. Был дробовик, щас, потушок. Вот. А, да, вот. А где? Ааа, вижу. Ладно, играй с Эвенькой, так уж и быть. Так ты будешь здорово Да, я беру уже. что то там спаляет колбаса. Да, Наступа дома на этой, на вышке. На, вышке. на антенне? да Ух, да ты. да да на антенне. Ну-ка, сейчас попробую У Нос, без прицелов. А, вон, вижу, ага. Упал! Ага, заебис. Он а спрыгнет, хватит он, он тупой. Или он нормально э -э -э. Так спрыгнул? Он нормально спрыгнул. Ч, Чё поёбнул? Ёбнул! Найс! Охуенно! Просто батя! Что по прицелам? Ну я, я тебя огорчу. Что 8 х или x15? Что 3-3-4 или 3 2 х Я не знаю. 8 х Один. Слэп! Чёрт! Чёрт! Бил? Сразу, сразу, не, сразу не увидел, я далеко прикрой, был. Прикрой, <серевную> прикрой, прикрой. Давай, давай. Я, я щас, тоже щас, виноват, сижу тут с... ром, блять. 8х у него на трупе был, понимаешь? И все? Могу скинуть этих, бинт, болик, энергетик. Понял, а, <серевную> так, <серевную> так, сейчас на облава будет, хотя, навряд ли. Есть шанс, есть шанс, что кто-нибудь уже такой умный, типа. В конце концов, дамаж кто-то залутал. Ты, блядь, тихо, тихо. тихо. Меня ж типа, чтобы напугать. Я понял, понял. Там, в этом, в... Это подам? Подам. Да. Сдалека. Бля. Да, да с они... А, вот. Они косые, пиздец. Они... Давай его вот, завалим куда Давай разбавим. Давай с 8х ебать, давай. Я им просто ебать. Кто... А их двое ебать, их двое. Да, их двое. Ебать, они. Ух ты, ебать! Ебать, это чего он меня просадил так жестко? Ах, просто. просто вся хп в жох! Это это пизда, Тём. Не ссы, сейчас это... развалю кабины. Давай, не. 8х там сидела. Я их даже не вижу. Ты их видишь? Да, они за машиной там сидят. Давай. Ты уверен? Давай, отвлекалышку. Ебать. Найс, нас, найс, хорошо. Ага, они меня Я их теперь не вижу. Сука, меня чекать, кида. Где что ты там сидишь, а? А, вижу, вижу одного. А, вон он, прямо за машиной, блять. Его только не пойму, мыло. Хе-хе. Ух ты, ебать. А это откуда? О! Один минус есть. Есть. Yes. Давай, поджимай, а поджимай, поджимай, поджимаем. Время есть. Им, им, им зона будет пить пи пи пи Чё, он его хилит или что там? Я не пойму, не вижу. Зона, блять, да погнали нахер. Погнали нахер. ща я кнопку второго. А ты гонишь? Да я попал по нему, блядь. Я его даже не вижу там. Блять первого кнопку Да что такое? Короче, я в тачке. Давай, я ща приду. еще одна тачка приехала, Владос! Вижу, вижу! Еще две тачки! Возьму. А! Ты где? боликом, если есть. У меня ни хера нету, нихера нету. Садись, ебать. Подожди, подожди, тут не тут весело. Нихуя тут не весело, братан. <звёздят> а, вот, вижу. Он один там, да? Да, один остался, живой. Все, вообще я всего подзвеч... один остался на мосту. А, вон он все в тачку ебать. Да-да-да. Попал, нет? Он за тачками а. сидит, Алло. Попал. За трупами тачек понятно. сидит. А, -а, а по па Бля. Так, втём. я не знаю, что делать. С яблоем. -Эм. Думаешь, а на мосту. Давай на мату, на мосту уданем, мы их есть, то Бля, ну давай, запушим тогда хули ё? Давай, давай, я ж ч предлагаю? Садись. Давай я, давай я за рулем или как? Ну давай, давай. Так, у меня 30 патронов, охуенно, погнали бы. Еб... Слева? Еба... Пизда и шо? О, Раната. граната, ебать, берегись, сука, пизда нахуй. А -а -а! Пизда. А, ебать, мясо, что пизда. Блять, аптечки нету. Сближай, нет. Да, убей его, <по> Я хп мало. Най! <свят> аптечки нужны, аптечки аптечек нужны. Аптечек, нихуя нету, п ты гонишь, пи. А, энергетики стрим. Есть бинты! Бинты, аптечки нужны. Блять, нихуя нету вообще по аптечкам! Эй, Владос, ты хиляйся, хиляйся, хиляйся, пинтами! Хиляюсь, хиляюсь, хиляюсь, хиляюсь, Сейчас тебе сдропну болик, болик, болик, пей болик, бей болик. Дропну. Я энерги... Давай, давай, давай. Ебать, пизда. Мы выживем, мы выживем, мы выживем, блядь! Должны, сука, должны, блядь! Это ж мясо такое, что-то пиздец! Да, бац, я минус пять дал, ты понимаешь? Два из них в, в прицеле. Фух, охрен. Да вот аптечки, что ты аптечки... Ебать, тут хило. Я не увидел. Давай, аптечек. Аптечек ски, прицелы, блядь! Так, э, держи болики, энергетики. Я ем аптечку и поехали отсюда. Выпивай, чтобы максимум у тебя был этот э, буста. Ю-ю будем отсюда. Так, что у тебя по оружию? Скар и коряк? Да. Бля, хреново. А так, что, так. что мои, что у меня есть? Сейчас... Ч ⁇ -то, что-то. Ебать. Это я залутался так охуенно. Охуенно. Так. Охуенно. Держи чуть-чуть бинтов. Бинтуйся. Давай, давай. Так, пятерок мало, семерок много. Вот. Семерок могу дропнуть тебе. в хуйбу туч. Че я калаш не поднял, а? да, кстати, я тоже думал. Ну ладно, потом передумал, что. -то. Надо было кому-то из нас калаш взять, слышишь? Да, да, да. Ну, блядь. все. И блин, два, как два дебила с кариками. Ну, стар четырекс на горяк тебя на, на, на этом на скаре есть прицел? Так, ебать, зо, посмотри на эту зону, что это за говно? Окей, в Крыжополь врываться, конечно... Э, короче, а врываемся в многоэтажки, врываемся в многоэтажке. наш низкий вариант, сейчас. Находим многоэтажку и засаживаемся. Дроп летит, ну-ка, чекни. Потому что, если дроп, значит, можно будет кого-нибудь убить. А куда он падает-то, блять? Он что, над нами прямо падает? Он что, ебанулся, блядь? Блять, подожди, он, походу, реально выпал над нами, чувак. Не лезь, Подвинься, да. блядь. Дай чек. Подвинься. Блядь, не я не пойму, где дроп. Он не, не упал ни сзади, ни спереди. Он как будто над ну, нами. Нормально. Ну и ладно. Подвинься, блять. что ты стоишь в проходе, я все время не пойму. Дропь разрал с нами! ха ха Я сказал! Я сказал! Давай чекать, че. Ну конечно! Ставь на одиночную Не стрельбу Блять, посмотри на эту зону, мне нравится У меня 19 патронов Чуваки вообще... бегут на 105, на 105 бегут в дропу Вот здесь, прям Я... под нашим домом Прям под нашим домом Понял Уже сидят на дропе, ой, ебать тут народу Ах ты, с кем стреляется. Минус один с, Под нашим а домом Тима и на 300, на, на 300 Тима а одного мы кнопнули. Да. Ух ты бля! Где что сидишь, пидор? Вижу, вижу, вижу где, где, где? его. Где, где, где? Да блять, ебать, бля, они им 24 подняли. Они им 24 в дропе стой. взяли. Я, его попал в... я ему выстрелил в голову, но я промазал, короче, у меня... Ну... А, я вижу, вижу, вижу, где он, вижу. Сука. На 300 за Раз заборчиком сидел, пидрила. Ну и а одного, и одного его тиммей-то забыл. Ебать там Тим, сука! Да, да, да, там пиздец. Бля. Блять! Попал! Блять! Давай быстрее, он! Херач, херач, херач Не попал, блядь! Попал! Блять, до да сколько его там убивать-то пидорас. Ага, есть! У нас в доме есть, чувак! Прикрывай, я хинусь, у меня у меня, у меня 4 Четыре патрона, ты гонишь, блядь! КДся! Четыре патрона всего! Ага! Держи! Тихо! Блядь! А! Не зря я выстрелил, хе, сука! Не поднял! Поднял. Аде. Он может нам гранату кинуть, будь осторожней. Я знаю, знаю. Если что в окно выпрыгиваем. Понимаешь, его надо как-то убивать. Давай, давай, им скинул. Хилка есть, хилка есть, бинты, болики, что угодно. Да, да, да. Это граната? Я хуй знает. Бля. А, это флеш, сука. Чекаю, чекаю, неси, я чекаю. Все нормально. Пока вс нормально. Пока живем. Ебать, флешка охуела. Нам было утонуть тех чуваков, которые там месились, у них аптечки, наверное, есть. Да, наверное, есть. Они там еще ходят, ебать. А ну-ка. мы сейчас, сука, Так, у Браво, меня последний да. бинт. Поэтому мне нужен друг, мне у нужен. У меня еще. У меня еще пи питак, питок есть. А тут, походу, хуво. Ебать, цепись. Сделай, как я может, как получится. Как ты это сделал? Сука. Так. Сел и просто прошел? Да, просто проходишь сквозь окно. Только целься не на край окна, а на само окно, на центр окна. Центр окна. Я не знаю, как тебе объяснить, я просто гайды смотрел, как это делается. Хуёво, хуёво, хуёво. Так, тут должно быть мили... О, всё, живём. Бля, я не выпадал, Тём. Ну я так попробую пройти. Так, поднимаю пятерки, самое главное пятерки. Да-да-да, бери как можно много пятерку. к тебе. Блядь, бля, бля, бля. дед стреляй! Не пойму где. А мне где-то больше. С дома или с дороги, что-то не понял. Иди что, сюда. Где что есть, Пидор? Сюда давай, в дом. Там в да. дом, по-моему, кто-то есть. Мне так показалось. А ты гонишь. Быстрее, блядь. Так, держи Держи аптечку. И еще одну. Блядь. Ебать, сколько ты мне скинул? надеюсь что. Да мне скинь чуть-чуть. Сейчас. Блин, Стене, вода, блядь, да, блядь, хувый вариант. Попунктируй в воду. Да-да-да, пунктирую. Ну блядь, я не А, знаю, вот тут этот есть, такой пригород, давай в него сейчас тут вот, зайдем. Вот, я не знаю, что тут люди б... какие. Ахуй, блядь. В воде два чувака, Знаешь... два тела в чувак, во тело в воде. Где? Попробуй убить, как только выйдут из воды. А где? А, вон, вот он вдалеке. Блять, не попал. Сейчас выйдет. Нихуя не попадаю почему. Попал. Они убиты, или что? Хуй пойми. А да, че делать? Нет, где они живые, в ладосы, ло. Я к они живого, не попадаю, что за хуйня? Попал. Че, на ФК О, вырубил, что ли, Вырубил, вырубил, вырубил одного. Ага. Так, тут еще, блядь, сейчас могут прийти к нам, сука. Да-да-да, пуск... сзади никого, никого, все нормально. Так, сверху чекаю. Сверху чекаю, я по попробую тех пацанов чекать. В, в воду не стреляй, в воду не стреляй, патроны не тратят. Так, сверху Кто вроде это? нихуя, держи пятерок. Держи пятерок, и нам надо плыть. Держи пятерок и сразу плывем. Давай, давай, давай, давай. Пошли. Вон чел-чел в воде плывет. Сейчас я мы попомню, сейчас его кнопнем и, и, и пойдем. Все, минус два. Изи, пошли. Ебать, что это за хуйня творится здесь, в этой катке. Что здесь происходит, блять? Я не понимаю, тише, что тише, это за мясо? Тише, тише, тише. Нет, тише вижу чел, видишь? Тише, вижу, вижу, щел, падать, вижу. он нас не видел. Двой, двой, двой. Вижу, ВИЖУ! ВИЖУ! Блин. Принимаем их, когда выйдем в зону, принимаем их. Сначала в зону. Хотя, слышь, у нас есть 10 секунд. Пошли по берегу, пошли по берегу, вот там по, по кромке берега. Мы выигрыш вы, вы, там, блять, ну 7 человек нас сверху могут принять. Пушим, короче, ебать, аккуратно. Их, их, их. Ты видишь их? Сбежаемся Блин, да. потихоньку. Он уже вышел на берег. Сбираюсь, осторожно, осторожно! Блядь. Вижу, вижу, ага.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 Энергетиком закинься, чтобы просто буст был. Так. Uh -huh. Так, еще трое где-то живых. А, тут зона еще до хера далеко. Посмотрим пошли, пошли Стой. Где? Инфа а, Бежит чел э, в, в этих контейнерах на 150 там. Не видел. Он в, в, забежал в контейнер. Не видел. Инф, информирую. Давай за мной. Давай за мной, не спускаем глаз в контейнеров. Не, не обязательно там еще, может где-то еще быть. Ну, на, на, он... Короче, один и Тима. Один и Тима. Да-да-да. Главное не слиться под а одного. Тим бы там разберем, а вот один нас убьет. Да. Ну как у нас всегда было? Так, 30 секунд. Вон, вижу чувака. где где, где Не попал. А вижу. Не попал. Забежал? Да, забежал в контейнеры. но и он не в зоне, так что ему придется выбегать из контейнеров. Так что чекаем. Понял. Знаешь, надо поджиматься под ангар, но в ангаре может быть... тим Ангар в зоне, ангар в зоне. Выбежал, выбежал, выбежал. А там Тима его принимает. Палам? Это Палам Нет? Нет, это по нему. Они там сражаются. Быстро а, да, ванга, а, да, быстро ванга, ванга, ванга. Они там сражаются побежали, между побежали, собой. Побежали, побежали, побежали, Тима побежали. и чувак сражаются. Вон они, вон, видишь, вон они видишь, вы не видишь их. Вижу, вижу, вижу, вижу. А, блядь, меня бля, чекают кто-то, пта! Заходим в ангар! Ах, я хеляюсь! Есть. вижу Я ни хуя не попал, ни одного выстрела, блядь. Где? Один остался. За колесами Где? стоит. За колесами. Видишь, эти большие колеса? Первые или дальние? Первые, первые, да? первые, первые. Справа или слева? Сле слева, вон. А, нет, это сдох тот. Блядь. Давай, я правый ты. Охуенный. Блять, попал же, сука. Ой, блять, его вписало! А че за прикол? Граната. Е-бой, 11 фрагов, 100, да! это такое Слышь. мясо, это такое мясное мясо, я просто люблю эту игру. А -а -а. Ага, ага, любишь, ну да. <связь> <связь> Бля, ну это вот риллер жестко было, жалко я не слышал. Сколько сливал, конечно, фрагов, ну, сколько фрагов? У меня 4, у меня 4. Ебать! Одиннадцать! ебать, Одиннадцать! тысяча монет док дали, тысячу мого! 662. Блин, это, это первая катка, где мы взяли топотим, и я живой. И где мы, и где мы постоянно мяси были каком-то пиздеце, просто постоянно кто-то да, бежит, да, какие-то да, да. чуваки срутся, кто-то на нас лашит, блять! Что... Это просто охуенно, это просто охуенно, Да. Вот. Сука, это, блять, жестко, жестко ой чё я так ору скажи мне ч я так ору давай мясо окей мульта ресторан ноу не я лагаю или лечу на 10 а 10 блять 2 4 ну 3 4 не ну там на мульту у меня пауэр тима 3 4 а на пауэр не знаю на пауэр ебать да там человек 30 Какой-то пидор тёмно. упал на крышу ресторана. Да? Воу. Дверь отсюда ебать. Дверь затык был. А, вот, бля, сзади А, не, не, нормально все. Где? У меня тут прям. Я бегу к тебе. Он дом нашел, я не понял. Он вот здесь был. Он вновь, походу, забежал. Бля, где он, сука? Увидел, Тём? Это он, походу, был. Красный? Красный был? Да. Это он был. У него только дробовик, и всё. Того, ну, Бля, здесь ещё кто-то есть! Бля. Сейчас иду. Да. Бля, Тёма. Да, коллег. чё так изи? Чё там? еще чё, есть что нибудь По дропу, по зубу, не знаю, у меня все охуенно. Ну у меня нихуя не, дай мне хоть что-нибудь. Нет, чел! Где? Увидел? У меня тут бегает. Вот синий белый дом. А, блядь, сзади! Видел? Бля, где? Вон сзади, ебать. И в сине-белом доме. Херач, херач. В, в сине-белом доме был. Вот Мы это, а там было и спрямо? Нет, да да да нет, да, да, да. нет, нет, нет, вот, он, вот он, Убил? Нет? Вырву? Не пойму, блядь, Ебать, что по-моему Ебать, чё тут за нас происходит? Сейв, Блин. сейв, сейв КАП! Блядь, он меня ваншотнул, сука, минус 6 дал! Еба жестко было, что то жестко. Он меня просто одной пулькой в голову и я не попал в голову, потому что мне залагало. Вот оно мясо, чисто, вот оно мясо. Ебать, ну блядь, чьи. Чё... Получается, я, я, я три команды в соляну раздал, этот пидрило пришел меня ёбнул. Пидорас, что сказать. Водолаз точни. Зато я его тиммейта ебнулся, уй, пидрило. Бля, ну так хорошо с раздавал, блин, ну я в голову мне не выстрелил, А, он в шлем все равно был. А я без шлема выпал ну, втором броники. Они едут! На, 100, на Е. Остановились! Я Вон они сарайчик залутали на Е, которым мы были. Вон они едут дальше. Бля, я не вижу. А, вижу. Они, они бля, остановились, чтобы залутать сарайчик, серьезно? Ну а хуй еб, ты может по прицелам, бля. За шят, баный просто. Бомбят. Вон Лазик злит. стоит, Они остановились, они вон не стоят. А ага, вижу. Чтобы Лазик качался назад, они из него вышли. Это типа да. Они шо, его да, А где же они Вон были? они по дереву по деревам бегут. Сейчас тихо, тихо, тихо. Я сниму одного из них. Не вижу, вижу. каким деревом? Там возле Лазика. Где? Направление. Направление, пожалуйста. На SE за деревом стоит, пидрила. Он гранату а, меня кинулся. Вот там вверху что ли? Вот где дача. Где дача? Пойди ко мне, подойди ко мне. А, не сейчас туда вот это Дача, ебать, это их. Блядь, он... подойди ко мне, вот видишь, передо мной дача где... стоит. Перед тобой. Ага, а, ага, вот там. Его тиммейт стоит? неизвестно где. Он за деревом стоит. Чекай дерево. Видишь? Да я найст, ты текстур стреляешь, конечно. Прикрывай. Как он стоит, я пошел, я пошел в раш. Тише, тише, аккуратно. Чекай, чекай его, чтобы он не высунулся. Чекай, чекай, чекай. И еще раз чекай. Пытается, у него что-то тоже корячное. Здесь труп. Блядь, текстура ебаная, сука. Тём, тебя, тебя чекай. Ебать, Тёма! Блядь, КД, сука! Ааа, Тёма! Держись, пробил его, завись. Ебать, он налет? ебать, он налет лёд Это шазиат, ёбан, Ебать, кто тут? Там еще, кстати, второй труп его тиммейт. Вот рядом с ним, да? Это он. А сколько у тебя, что у тебя по, по боликам и энергетикам? что-то не пойму. 3-3. Да. А. -а, -а, -а. Забери Фрейд, еще энергетиков Вс ⁇ Сзади чуваки, на Н. У камня. Да, зарядиться. Возле нашего, где мы были. А, ебать, дальше, я понял. Вырубил. Одного? Один? Да, одного вырубил, только. Второй не знаю где. Гранату кинь, если закинешь. А ты сближаешься? Пустые, нихера не вижу. Вон он! Бля, чуть тебя не попалось, ёбаный. Подойди, Подойду тебя, подожди. Подожди, я, я кдшусь, я кдшусь. Подойди к тебе, я к тебе хорошо. Где он, видишь? За, камням, за камнями, за камнями, аккуратно. Они оба за камнями. Бегу Блин, к дереву. Ток, чуть дым не кинул. Ток, я справа чекаю. Ушти у нас минута всего лишь. У нас там есть, да? У нас. Так, он меняет оружие. Он... Блять, попал же в тебя, сука, пидорс, егучий. Кто? Кто-то еще? Я не понял откуда, Тём? Это он, это он, это он. Это за камень И... базиаты, ебучие. Да я ж зашел за камень. А, нет, не зашел. Бля. Аккуратно, Тём, аккуратно. Ага, давай да. Они тоже друг друга ездят, если что. Сразу хавай аптечку. Окей. да да да да да да да да да Вон, где? Вон, слева, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да Блять, вырубил от... А, нет. Блять, сука, нахера я так везде. понимаешь? понимать Сука, блядь, 10 лох, секунд, хиляемся. Аптечки большие. Есть аптечки малые? Одна маленькая сейчас. Хорошо, созван... хорошо, хорошо. Бля, ну как лох хорошо. Хилимся, Шер сразу лох. садимся в машину уезжаем. Давай, не будем тех лутать. Мы не успеем ладос зоны. А, ты Один у нас Вон сзади дачу. Херачу. Открыто. Чекаем прям все вокруг. Вот все, вот тут чекаем. 360 градусов. Так, сейчас пока не спеши. Я за задереваю. Пятерок нету? Есть, но только для М. Ну только на у меня М. Моей... У меня что же М. А, окей. Сколько это пятерок? Сто штук. Там же вижу чувака. На 105. Где? В домах. 105? На 105. Найс, ты, конечно, вылез, бежит по полю. А, вижу. Да, зашел, за, зашел за этой, вижу. Да. А, вон вижу, да? ⁇-⁇ их двое. А, на месте стрелял. А, как он там сидит. Обойду их немножко. Побежали. Блин. Блин, вылез блин текстуры е он вылез один аккуратно вылез один нифига не вижу чекает он блин он, он, он, он пытается отвлечься, другой еще кто стреляет, не пойму кто кто-то еще стреляет да я Блять, это по мне стреляет он так... а его дьявольд излево вышел там блин аккуратно кто-то меня еще скажет да, чекает, чем-то да да да да домов да чекают, нас домов справа чекают. Как они меня видят, Уходим, уходим в зону! Бля, уходим, меня плохо! Ща подниму, сейчас подниму! Не успеешь! А тебя чекают здесь, блядь, точно! Да, да, да! Беги, беги, беги. Беги, беги сам. Беги, Форест. Тебя да, вот из домов на 150 так. чекнули. Я, я, да, я, я понял там... примерно. Блин, там Ну ничего, страшного. Давай сам. Тащи. не надо было оставаться в деревне. аккуратно слева, слева, Тем справа еще человек лежит Хиросин. а Они зверем, бля. вниз, он лег, Тем ложись, ложись, ложись, ложись а, иди в зону и ложись, блин, компот он вылез давай, давай, давай, давай, давай ниже, ниже, стреляй, ниже ага, ага, еще, отлично давай, чекай, чекай Добивай, добивай, добивай. Отлично. Патронов пиздец мало. Да. Чекни аккуратно слева. А хотя чекай этого, ладно. Зона идет. Он бежит. Чекай. Нет. Тем, а а что, в прицеле лагает? Да. Бля, это что поделать? Чекай дерево. Ой, какое дерево? А -а -а. Давай-давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай-давай! Отлично! Ложись-ложись-ложись! А, беги в зону, блин! Эх, ты, ё, ложись! Партизаны, блин! Лучше, лучше. Чекай, ложись! Блядь, я не знаю, делать что-нибудь прям... 20 патрон, 20 патрон! Спасибо, что Отлично, легли, вы... братишки! Ложись, ложись, Блять, ты не знаю, делаешь что-то. Лутать вот надо, хилки назови. Зона не на тебя, блин. Тебя че ходят. Не-не-не. Да-да-да. <звук> Близко очень. 9, 40 секунд. Чел с кориком. Тира пацаны из дома, скорее всего. Блять, у них нихуя нету броней нормальной. Патроны есть? Да, патроны. Тихо спрошу. тут. Пятрки Они вообще на корейках, и дробовиках твою мать, что? Челка и темная, челкай. Слева, слева есть, слева есть. И тут кто-то есть. А ну внизу мужского есть, аккуратно. За камнями там камни. Вон чел есть. Пожиз. Лжись, он чел с кориком. Или этот был с хориком не увидел? Камни, камни хорошие. Точнее, плохие. О, справа, справа! Он тебя видел. Заебись. Просто вот на изи. У меня, у, меня уже, у, меня даже, у меня уже даже слов не осталось. Я, я, я не знаю, что, что, что, творит это, что творит этот джентльмен. Объясните. О, блядь. И опять 10 фрагов, блядь. Меня один. Ну хорошо. Найс, ч найс? Ч это было? Баш, глушаков было миллиард, никто нихуя не понимал, откуда я не могу.. постоянно меня фокусит. Ой бьть, ой бьть. чтоб мы так каждый день топы брали по два в день. Понимаешь, мы месяц теперь топов брать не будем. Это ж прикинь, сколько мы уже насколько мы кейсов заработали. ну знаешь, я косарь за прошлую катку получил 900 за эту. О, да, это просто... Oh.